Причем учителя уже тоже все гашенные были. И директрица подходит, вся косая уже. Это что вы здесь пьете? Первый раз я попробовал алкоголь, наверное, когда я был очень маленьким. Я этого не помню. Было это, когда меня крестили, скорее всего, я так предполагаю. А вот второй раз уже осознанно. Я тоже был маленький, помню сидели за столом, но ну, воспоминания такие смутные. Там родители были, дедушка с бабушкой, и мне дали попробовать пиво из большой ложки. Все это сопровождалось хихи, хаха, веселое настроение у всех было, ну как взрослые смеялись, как сейчас маленький ребенок будет впервые пробовать пиво. Всем была интересная реакция, но я это помню смутно, и мне вроде как Вообще не понравилось, если я ничего не путаю. Помню, что мне вот в ложку пива зачерпнули из стакана. Цвет был желтый, естественно. Но я имею в виду не крепкое пиво, а обычное пиво. И вкус горький для меня был. Все, больше я не помню ничего. Ну и вот прикиньте, что взрослые люди ребенку дают алкоголь в качестве забавы. Но тем самым они его уже программируют, что это можно, что это хорошо. И в следующий раз спиртное я попробовал лишь спустя несколько лет. Это было аж в 1995 году в выпускном классе средней школы. То есть первый раз когда мне вот осознанно пиво давали я не знаю я по моему только в первый класс должен был пойти а вот в выпускном уже я выпил где-то 50 грамм водки наверное, мне налили в рюмку ну вот столько я еще спрашивал а точно меня не развезет точно я не опьянею я боялся не то, что саму водку выпить А боялся, что меня родители спалят И мне говорили Андрюха, типа все будет нормально Мы уже пробовали Ничего страшного С 50 грамм Никуда не несет, да ты попробуй И я попробовал Вот одну рюмку А я почему переживал, что меня родители спалят Что я водку-то выпил Потому что дело было это вечером То есть мы все вышли Со школы на улицу было часов где-то 10 уже вечера темно и скоро домой уже потому что там объявили что будет заканчиваться выпускной вечер примерно через час часов в 11 а это вот было часов в 10 поэтому я переживал что зачастую вдруг я уже раньше не пробовал никогда не пил думал что меня вообще развезет ну вот, не развезло, никто меня не спалил. А все мои одноклассники как раз начали уже употреблять, наверное, где-то часов с пяти из-под полы доставали, наливали. Причем учителя уже тоже все гашенные были. И я за столиком когда сидел, у нас там по четыре человека, по пять человек за столиком сидело. В коридоре все это действие проходило, мероприятие. И директриса подходит, вся косая уже. И не успели стакан убрать с водкой. Она подходит, стакан увидела. Такая, это что вы здесь пьете? Стакан берет, понюхала водку, поставила на место стакан и молча ушла. Мы вообще не поняли, что это такое было Но она уже была гашеная Потом мое знакомство со спиртным Дальше продолжилось Это уже было, наверное, где-то месяца через полтора В деревне Там собирались все вечером Покупали вино в ларьках Тогда в ларьках еще продавали и каждый вечер скидывались деньгами у кого сколько было, и на лавочках втихую там сидели употребляли. Помню вино хвалынское было. На тот момент мне прям очень понравилось. Спирта вообще не чувствовалось, как будто сок пили. Ну а когда у кого-то было день рождения, то вход шла тяжелая артиллерия – это самогон и водка. И вот там уже я чувствовал, что действительно был пьяным Но так как я свои мозги не до конца еще пропил на тот момент Только был начинающим атлетом Я все-таки осознавал, что мне хватит И контролировал, как я думал, свою дозу И когда мне предлагали давай еще выпей Я отказывался, потому что Понимал, что мне же еще домой надо идти А что мне скажут, если я приду вообще на бровях, приползу А когда мне исполнилось 18 лет, я до сих пор удивляюсь Мне моя бабулька предложила, говорит, может тебе денег дать Я говорю, зачем? Она говорит, ну водки купишь, там друзьям нальешь, сами выпейте для меня это так дико было, слышать вот это. Ну и до сих пор я как нахожусь в таком состоянии, то что ну, для меня вот это вот, когда родители или бабушки, дедушки своим детям предлагают водку купить и выпить. Как-то, ну, по-моему, так вообще быть не должно. Я, естественно, отказался. Говорю, нет, не надо. А в институте очень часто были попойки. Как всегда, пили пиво, водку. Обычно один какой-нибудь выходной брался для этого дела. А когда Дискотека Авария выпустили песню «Пей пиво», так это вообще было какое-то сумасшествие. Я до этого как-то особо и не пил, а это прям... Особенно летом. Пиво, пиво, пиво. Как лимонад. Когда я был еще маленький, я, наверное, даже еще в школу не пошел, у нас дома волею случая оказалась буржуйская продукция. А именно, целый блок сигарет Мора, хотя мои родители не курили, были красные упаковки, такие Длинные они, наверное, по 20 сантиметров сигареты, тонкие. И цвет у них был вот прям полностью, вся бумага, в которую, завернут, в которую завернут табак коричневого цвета. И плюс еще три бутылки. Значит, первая бутылка была треугольная. Это виски Гранц. Бутылка такая необычная была. В СССР вообще раньше в треугольных бутылках только уксус делали. Выпускали. А это вот виски. Вот эта бутылка Гранц. Треугольная. Потом еще виски White Horse. Белая лошадь. И еще одна бутылка. Я не знаю, что это такое. Не помню. По-моему, это... Джин, я конечно могу ошибаться время сколько прошло там короче на бутылке был нарисован на этикетке то ли шотландец, то ли еще кто-то то ли в юбке, то ли в шортах и у него в руках волынка была в общем я не знаю что это такое если бы я знал что это такое, но я не знаю что это такое и сигареты Мои родители, когда к нам в гости приходил кто-нибудь, и надо было показать, вот, смотрите, видите, что у нас есть. Вот кто курил, пробовали курить эти сигареты, родители давали пробовать, кому-то просто так отдавали по пачке вот этих сигарет. В общем, последняя пачка, насколько я помню, Пролежала у нас где-то до 95-го года аж. А это было... В первый класс я пошел в 85-м. То есть, ну, грубо говоря, 10 лет вот это все дело лежало. То есть до конца дожила только одна пачка. Я ее потом однокласснику который курил дал попробовать одну сигарету. Он говорил, она вообще крепкая такая. Наверное, со временем стала крепкой. Как типа говорят, вино там или коньяк выдерживать нужно. Вот это то же самое с табаком было. Сам я вообще никогда не курил. И не пробовал, и не тянул. А вот с бутылками давали пробовать родители. Но опять же, кто к ним друзья в гости приходили. Они доставали эти бутылки, наливали, пробовали там. В общем, также где-то до года 94 -го, наверное, в общем от этой бутылки треугольной Гранц ничего не осталось. Ну, одна бутылка просто осталась, ее не выкидывали, она ж красивая была, стояла как украшение. А вот что с теми происходило, я даже вообще ну, не могу припомнить. Также мне удалось познакомиться с самогоном. Правда, это было всего пару раз. И один самогон яблочный. Я помню то, что мне понравился. И опять же, вкус спирта я не почувствовал. Как будто сок пил. Может быть, состояние такое было, не знаю. Еще был случай, когда мы пришли к друзьям на день рождения и вот там я как накатил водки, пива вина и то, что потом рассказывали, я этого не помню не помню, потому что клетки головного мозга отмирают которые отвечают за память и соответственно на следующий день тот, кто перебухал не помнит подробности так, урывками. Здесь помню, там не помню. Поэтому, когда алкаши говорят, что они вообще ничего не помнят, ну, не обязательно алкаши, а кто вот перебрал. Все они врут. На самом деле они помнят, только не все. Фрагментами. Я помню, что мне стало плохо, ну, как-то типа тошнить, подташнивать. И я пошел в ванну. И потом мне говорят, что я раковину, которая там была, просто вот так вот вырвал Там вода хлещет Не знаю, как ее оторвал, она, наверное, не прикреплена была И с этой раковиной там танцевал А потом после этого еще вышел на крыльцо Пятиэтажки Ну, на первом этаже, на крыльцо, на улицу И стал заниматься грязными делами То есть, ссать начал Вот этого момента я вообще не помню. Я помню, что я выходил на крыльцо, это помню, причем смутно. А вот что дальше происходило, не помню. Наверное, мозг так вот сработал. И с раковиной такая же фигня. Очень-очень смутно помню. А все эти попойки, когда проходили, всегда были разговоры, что... Вот сейчас мы там откроем свое дело, заработаем миллиарды, миллионы, там, ну, такая бредятина. Ну, сами знаете, что я вам рассказываю. А уже в 2000-х годах, в начале 2000-х по радио местному проводился конкурс. Было такое пиво «Сибирская корона». «Сибирская корона» спонсором была. И весь конкурс заключался в том, что после того как ведущий, радиоведущий скажет там определенную фразу, нужно было начать бежать судорожно, судорожно хватать телефон, тыкать на клавиши там, дозвониться и сказать, вот я позвонил там, и назвать тоже какую-то фразу. По-моему, это и была сибирская корона, или что-то наподобие нужно было сказать, вот я.. К вам дозвонился Короче, нужно было первым дозвониться И у меня это получилось два раза Два раза у меня получилось дозвониться В разные дни Конкурс проводился, наверное, в течение недели Или двух даже, я точно не помню И вот, меня там поздравляют Что я там ящик пива сибирской короны выиграл Я такую гордость чувствовал Какой я герой вообще, супермен просто Да что там супермен там Жалкий щенок. Я же целый ящик. 20 бутылок, вы представляете? 20 бутылок выиграл сибирской короны. По 0,5. Нужно было только потом приехать, куда они говорили. Там еще тот квест был, чтобы найти. В итоге там в, как... в каких-то гаражах вообще вынесли этот ящик. Типа набери и уезжаешь. Вот Один ящик там... Который вот первый раз я выиграл с друзьями распили все такие, о да, класс вообще, красавчик, герой там туда-сюда А второй ящик пива я выиграл И отдал, не буду говорить Короче, родственникам на день рождения я его отдал, передал Им только нужно было самим сгонять и забрать его с того места, откуда говорили в общем, я все объяснил, они забрали, и тоже сказали, блин, спасибо. Сейчас я думаю, какая дичь вообще. Это как, вот, типа, это пойло, это был подарок. Вот мне бы, если подарили такой подарок, вот сейчас, в данный момент, я бы сказал, нахрена мне это надо? подумал бы, что это, блин, стеклотара с ядом? Это вообще так... так... Блин, я не знаю, такая это все херня, как вот есть мемы. О, да, было время. Ну а по итогу-то что я хочу сказать? Вот все эти попойки, все мое приобщение к тому, чтобы заливать в себя гадость в виде спирта. То есть не использовать спирт по его прямому назначению, там, детальки протереть. Еще что-нибудь, а вот именно в себя заливать. По правде говоря-то вкус мне алкоголя вообще не нравился. Что пиво, что вино, что шампанское особенно, что водка. Вообще вкус не нравился. На следующее утро состояние, когда было ну, не такое, когда ты трезвый просыпаешься, а состояние, что ты все равно чувствуешь, что что-то не то. похмелья это не было никогда, но все равно что-то не то. И вот это состояние мне тоже не нравилось. И иногда думаешь, нафига я вообще пил, нафиг мне это все надо. Думаешь, в следующий раз вот какая-нибудь вечеринка будет, я больше не не. Но все равно... Там же как ну наливают и вроде мысли такие, может я что неправильно делаю? Ну, всем нравится и вкус все говорят, о, вот это вот вообще класс, вот это вот вкусно, а вот это вот еще лучше. А у меня такого не было. Я думал, может я что-то не так делаю, со мной что-то не так. Но потом потом, а это было. В июне 2008 года я понял, что я-то был абсолютно прав, что заливать в себя вот эту техническую жидкость, яд, спирт, использовать не по назначению, это большая глупость. Но это уже другая история, и о ней я расскажу в следующий раз.